Ну что ж, дорогие мои, добрались мы все-таки до финального противостояния. И это Торет Фэмили и Уяр Тим. Карта Трейн, в конце концов, ребят, меня порадовали чертовски здорово, что я все-таки увидел Трейн в рамках этого турнира, потому как я уже много раз говорил. Это единственная карта, которая из официального маппула еще не была разыграна на 2 на 2 сам-турнаменте от проекта Moscow Battlegrounds. Егрес, первый минус, спадает Койра. Фишбон остается один против двоих, против Моджика и Егресса, соответственно. И также, и также Егресс минус от него. У Яр Тим забирают первый раунд. Ну, на всякий случай, я напомню вам, что за команду Тарет Фэмили играют Фишбон и Койра. Ну, а, собственно, цвета Уяр Тим представляют Егресса и Егрессы Моджик. Вот знаете, с этими ребятами уже мы познакомились давным давно, что с одними, что с другими. Еще в четвертьфинале видели их, да, в полуфинале. Обе команды, можно сказать, без проблем вышли в финал, но, наверное, дорога у, у Яр-Тим была чуть-чуть пожестче, чем у Тарета Фэмили. Но ну, так или это, или не так, сейчас вот, собственно, узнаем. Кто заслуженно, а кто не заслужен. Нет, в финале вообще все заслуженно, конечно же, оказались. Но кто достоин первого места, вот сейчас и узнаем. Бомба готова уже к постановке. Моджик. Видит соперника за трансформатором. Но здесь в упоре у нас еще работает Койра. Моджик успевает забрать первого оппонента. Второго забрать не выходит. И в этом есть, кстати, определенная трудность. Потому что Дигл все-таки, ну, может. Может отправить Моджика, так сказать, в следующий раунд. Я не сильно понимаю, зачем Моджик сейчас вот эти танцы здесь устраивает. Времени-то не хватит. Ну, собственно, как я и уже ранее говорил, повторяю, я не понимаю, зачем нужны были эти танцы. Ну, ладно. Что есть, то есть. 1-1. Торет Фэмили забирают экономический раунд с двумя диглами, и это круто. Но, дорогие друзья, я вот долго сидел и думал, а если будет Трейн? А кто же все-таки сильнее на Трейне? В плане стороны. И не могу однозначно сказать, что 2 на 2 оборона сильнее. Мне кажется... Опять же, это что-то типа оверпасса. Вот на оверпассе, если вы умеете раскидывать, то... Ну, атака не такая страшная сторона. Вот мне кажется, что на трейне, если, опять же, мы берем ситуацию, где матч идет 2 на 2. То вот в таком типе матча, э, я думаю, все-таки сильнее... Не знаю кто, но атака, во всяком случае, точно не слабая сторона. И калаши. Перестреливают, само собой, и Гресса, у которого не было девайса 2-1, Торет Фэмили вырываются вперед Да, расстояние небольшое, кто-то, может быть, скажет, что типа Что значит вырываются вперед Как будто у них тут такая жестокая борьба была И вдруг внезапно они вырвались вперед Нет, на самом деле, здесь действительно вырывание вперед Потому что не будет легким матч Матч проходит по формату Best of 3 И из 8 команд участников Это сильнейшие команды Поймите, между ними не может быть Изи катки, это не должно быть Так Ну, ковбой Ковбой Моджик э, готов принимать Выход на первую линию, но на первую линию У нас, кстати, нет, все-таки выход последовал Немножко даже как-то, знаете, неожиданно, что этот выход все-таки состоялся. Но респект команде Торет Фэмили, что не побоялись. Фишбон через смаки убирает Моджика. И, в общем-то, Егрес остается в соло. Есть 5-7, и это все, чему можно порадоваться. Неплохой, кстати, хедшот по Фишбону. Но рядом находился Койра и Размен. Как вы понимаете, ну, это было время... Вопрос времени, вернее. 3-1. Опять же, просто если мы возвращаемся к вопросу про силу стороны Не стоит забывать, что есть команды, которым удобнее играть в атаке А есть команды, которым удобнее играть в обороне И, например, на том же самом Дасте, где атака сильнее не, не у каждой команды атака будет сильнее Есть люди, которым попросту не нравится играть в атаке Им в обороне ну, гораздо комфортнее И, в общем-то, Торетто Фэмили не обязательно, что сейчас демонстрирует нам сильную сторону этой карты Вполне возможно нет, вполне возможно им комфортнее играть именно от атакующей стороны То есть навязывать сопернику необходимость каких-либо действий А не сидеть и ждать, когда игроки атаки придут к тебе и будут что-то надиктовывать Ну, в общем, один в один, Койра, 30 хп, 73 у Моджика И для Моджика здесь, конечно, ну по идее должна быть легкая победа В общем, так и происходит 3-2 Хотя не без труда, как говорится Был потерян Егресс И, как вы видели, и Моджик, собственно, рисковал Просто не получилось ваншотнуть Моджика И это как раз-таки самое печальное, что могло произойти для Торет Фэмили Потому что один ваншот всего-навсего Вот пуля просто not на пару миллиметров полетела не туда, куда хотелось бы, чтобы она полетела И мы с вами увидели, чем все это дело закончилось Ну, прокидка... И выход из апдауна Здесь игресс отличный хэдшот Минус Койра Неплохая хайена 25 хп Четверть лайфбара Минус, а следом минус Целиком Минус фишдом и это 3-3, дамы и господа Вот и поспешил я, наверное, сказать да, Что в этом матче а, Какая-то сторона сильная между финалистами не бывает сильных и слабых сторон, да? Между финалистами бывают более или менее удобные карты То есть, опять же, э -э, учитывая, что в этом турнире все матчи проходили по формату Best of 3, команды пикали карты И в финале в том числе также проходил банпик карт, к сожалению, я не знаю, кто какую карту выбрал но логично, что одна из команд выбрала карту Трейн, а вторая выбрала Оверпас. И я бы, наверное, подумал, что Тарета Фэмили выбрали Оверпас, потому что они очень часто и очень качественно играли эту карту в предыдущих своих матчах. Моджик минус Фишбан на этом раунд заканчивается. И теперь команда Уяр Уяртим оказывается на вершине пищевой цепочки, так скажем. Ну так вот, кто-то выбрал карту Train, кто-то выбрал оверпас, и десайдером дропнулась инферно Ну, честно сказать, конечно, такой себе десайдер, он далеко не сильно будет отражать действительность И там велика достаточно доля рандома, я думаю, например, какой-то нюк в качестве десайдера был более бы информативным Но это, конечно же, только мое мнение Моджик ну, позиция, кстати, у Моджика замечательнейшая, потому что нечитаемая практически. И в результате он реализует свой девайс, убивая Койру. Ну, Фишбана закрывает в апдауне. Можно спокойненько теперь уходить обратно в дом и тусить там где-то одному. Потому что, ну, выходить на точку А... Нет, выходить, естественно, здесь нужно. Я категорически против сейвов при игре... 2 на 2 Но какие могут быть сейвы, когда самая плохая для тебя ситуация Это ты играешь в обороне Твои соперники поставили бомбу И их двое, а ты один Страшного-то, в общем, ничего нету Ну, такие ситуации сплошь и рядом Вы вспомните матчи 5 на 5, где вообще бывают ситуации 1 в 5 И там люди и то не ходят, не ходят сейвиться, как бы 5-3 у Яртим закрепляют свой э, перевес по взятым раундам и закрепляют свою экономику. Вот, кстати говоря, касаемо экономики, у команды Торетто Фэмили наступили темные дни, так скажем. Два дигла и первые арморы. Проблемка есть в том, что первые арморы, хотя, учитывая, что у, у Яртим э, калаши, без разницы, какие там арморы первые или вторые, ваншот в голову так и так прилетит, что с калаша, что без калаша. Ну, откидывают смоки. Э, парни из Уяр Тим. Пытаются заставить своих соперников выходить в менее удобные позиции. В общем, достигают э, желаемого. Команда Уяр Тим забирает шестой раунд. Благодаря стараниям Егреса. Ну и теперь уже, конечно, полноценный байс. Э, нормальной раскидкой от Тарет Family. То самое главное, потому что я больше все-таки, э, ну, как бы, э, сторонник полноценных байраундов, как раз-таки. Вот я много раз говорил про команду Сипай, что парни незаслуженно вообще не уделяют внимания экономике. Это обязательно нужно проводить экономические раунды, если вы хотите выигрывать. И вот команда Торетт Фэмили сделали экономически с диглами, И теперь при полноценном закупе уже вышли в численный перевес. На данный момент остался в соло Егресс. И забрав Фишбана, естественно, он отдался под Койру. Который просто в этот момент заходил со спины. И ну, это может быть и было читаемо, что к тебе в спину кто-то зайдет. Но ты точно знаешь, что у тебя вот тут в сотне соперник. И ты не можешь отвернуться... Чекнуть спину, потому что в таком случае у тебя все равно кто-то будет в спине Куда бы ты ни смотрел, в спине у тебя в любом случае будет оппонент И вот это как раз-таки плохая ситуация, когда ты попадаешь под такой перекрестный огонечек Моджик под флешку, кстати, вышел чекнуть э, зелень Увидел, что там абсолютно никого нет Это позволило команде Уяр Уяртим, так скажем, выдохнуть и занять э, совсем уже другие позиции Практически не обращая внимания на зелень И вот он тот самый выход с апдауна плюс сотни от игроков атаки. Под дымами пытается действовать сейчас Егрес. Но это, кстати, очень и очень рискованно. Койра забирает Моджика. Игрес минус Фишбан. Один на один с Койрой. Но 22 хп, конечно, у игрока обороны это прям, ну, очень мало. Но попадание в голову. И Койра погибает. Дорогие друзья, 7-4. Ну, потеет. Потеет Егрес, конечно, хочется победить, в общем-то, в финал. Э... Если вы попадаете в финал, глупо, наверное, радоваться тому, что вы займете второе место. Конечно, каждый мечтает занять первое. И только первое. Остальные места, в принципе, не рассматриваются. Да и вообще, зачем тогда участвовать в турнире, если вы не хотите занять первое место? Это странно. Кто вы? Кто вы, люди? Егрес и Моджик. По минусу 8-4. Ну, по-боевому достаточно сейчас обходится со своими соперниками у Яртим. При этом, кстати, у Моджика появилось АВП. Достаточно важный девайс а, в условиях карты Трейн. И даже, наверное, я бы сказал, 2 на 2. Ну, можно. Можно иметь все-таки одну снайперскую винтовку. Конечно, ни в коем случае не две, но одной, в принципе, должно хватать. Я имею в виду, если, допустим, мы берем в э, расчет карту Short Dust... То там однозначно, конечно, никакие АВП не нужны А вот а вот на карте Трейн нужны еще как Может, забирает Фишбана, а следом отправляет к отцам Койру И это девятый раунд для коллектива Уяр Уяр Тим, конечно же 9-4 Ну, типа два раунда осталось в первой половине И это вроде бы как э, ситуация, которая может кардинально на самом деле отразится на начале второй половины, то есть эти два раунда. Вот кто их возьмет? Может быть, команды поделят, и каждая команда возьмет по одному раунду. Кто-то может... О, Ответная снайперская винтовка. Вот это уже совсем-совсем интересно, дамы и господа. Может, погибает Егресс последний, но Егресс играет в слишком опасную, так скажем, игру, отворачивается от всех вражеских э, слеповых гранат. И вырубает Фишбана. Следом сразу, конечно же, открывается под вражеского снайпера, понимая, в общем-то, где он будет находиться. Ну, игра от контроля бомбы. Здесь, конечно, я бы, например, залез на вагон. Но это просто потому, что это я. Койра. Выпрыгивает и зря выпрыгивает. Лучше все-таки, на мой взгляд, опять-таки, было дождаться... Когда смоки разойдутся Ну типа в смог выпрыгивать, да еще и с авиком Это и так очень тяжело Я имею в виду очень тяжело Даже имея эмку в руках, калаш, неважно, что угодно Выпрыгнуть из дыма и быстро успеть Сориентироваться еще и попытаться Убить соперника Это непросто Но с авиком это еще сложнее и Вот поэтому, может быть, все-таки Стоило действительно подождать Немного не лег молотов у Егреса, а вот, кстати говоря, Моджик не оставляет надежды желаний продолжить игру со снайперской винтовкой. Куэра вырубает Егреса. Ну, по Моджику, в общем-то, информации нет, но приблизительно плюс-минус, я думаю, Торетто Фэмили должны понимать, где находится их последний выживший Оппонент. И, в общем-то, достаточно логично. Вот, по-моему, сейчас Койра должен был... Нет, не заметил. Не заметил кусочек торчащего визави. Но, в принципе, смотрит-то правильно. Соперник уже ушел как раз-таки на вторую линию, где Фишбан перестрелял снайперскую винтовку. Вот те раз. Вот те два. Вот это поворот. Ну что ж, смена сторон. И надо понимать... Да, конечно, надо понимать, у меня опять сбился счет. Треклятые хелсбары. Так, здесь у нас, значит, у Яртима, а здесь у нас Торетто Фэмили. Меняем. Так, и вот теперь все правильно. Егрес с Моджиком, разумеется, атакуют. И атакуют, кстати, с достаточно солидным перевесом по раундам. У Торетто Фэмили ровно вдвое меньше побед по итогу первой половины. Фишбон Выхватывает флешку, ну это только лишь информация, что раз флешка прилетела из-под сотни, значит где-то кто-то там есть. В общем-то эта флешка никаких конкретных расстановок по карте не дает, но важный нюанс на карте Трейн очень далекие позиции. То есть, э, игроки обороны, видите, насколько далеко находится от соперников? И чтобы выигрывать, нельзя подпускать, играя за КТ своих соперников как можно ближе к себе. Вот нельзя. Ни в коем случае. Потому что тогда глаки начнут перестреливать. А здесь, в данном случае, вообще p 250 И, и этот пистолет может перестрелять, кстати, даже э, на дальней дистанции. Но все-таки ЮСПы зарешали. И это, наверное... Как по мне Нормальное явление Потому что Все-таки ЮСП Пистолет скорее для Перестрелки на средних и дальних дистанциях Глок Это ближние и средние дистанции Ну, p 250 не берем p 250 5-7 Там, береты и Дигл Это все Достаточно вариативно а, забыл еще такнай на и ЦЗ шку Но это не суть Ну, нет, конечно С ты На дальнюю дистанцию Не постреляешь абсолютно точно Ну, нет Пострелять-то постреляешь Только не убьешь никого а в таком случае зачем стрелять? За трансформатором у нас сейчас притаился Фишбун. Ну, моджик понимал. Понимал, что приблизительно происходит, но среагировать... Ни хрена себе! Ха-ха-ха-ха! Ай! Ай да, игресс! Ай да... Ну, ладно, хочется, конечно, продолжить, но человек может обидеться. Поэтому не будем. Ай да, молодец, скажем так. Ай да, молодец, да? 11-6! Лихо раздал просто какие-то сумасшедшие два хедшота с дигла. И сумасшедшая флешка от Моджика. Просто бешеная флешка. Не удержалась в кармане. Моджик, кстати, вообще, посмотрите, как агрессивно и быстро занимает позицию. Перестреливает Койру на элементе неожиданности, так скажем. И под флешку. Я уже даже, честно сказать, начал переживать за мозжика. С вот этот раунд у него не заладился изначально. Флешка куда-то не туда. Стрельба куда-то не туда. П подловил на эффекте неожиданности соперника и сам чуть не умер. Здесь начал стрелять в спину едва убил. В общем, кошмар какой-то. Но, ну, видимо, сказывается давление того, что это все-таки финал. Да и вообще в целом это третий матч формата Best of 3 для э обеих команд. То есть, у Яртим и Торет Фэмили сыграли по матчу в четвертьфинале и по матчу в полуфинале. И вот у них это теперь третий. То есть, парни могут устать, в принципе. Для каждого из них это уже э, пятая карта. Да, они, конечно, идут не подряд, одна за одной, но все-таки. Но все-таки. И Игресса минус Койра и ЦЗшка, кстати говоря, о которой я вот только-только недавно упомянул. В руках Фишбана и Фишбан... Очень по таймингам и очень удачно. Забегает в тыл игре. у моджик Выживший. 9 хп остается у Моджика. Но мне на самом деле не совсем понятно. А почему Моджик просто не стал стрелять-то с соперника? Разве не проще ли это было? Фишбан, кстати, не сильно понимает, где находится его оппонент. А оппонент, в общем-то, просто стоял в коннекторе. Странно, что Фишбан этого не понял. Но... Это, конечно, логично, потому что, типа, Моджик сделал хитрый мув, он откинул дым на первую линию, куда-то там, просто куда-то, и тем самым создал имитацию того, что он ушел туда как раз-таки под покровами этих смоков, чтобы игрок обороны не увидел его. Но странно, все равно странно, что игрок обороны не чекнул позицию в коннекторе. Ну, Моджик второй раз занимает уже эту точку. И странно, если теперь его опять никто не чекнет. Ну, конечно, Койра наказывает соперника. Егрес с диглом э, забирает Койру в ответ. И ситуация один в один. Фишбон или. Да почему с Диглом? Почему Егрес играет с диглом, когда у него есть автомат Калашникова? Зачем? Ну, типа. Неужели с Дигла летит гораздо лучше, чем с Калаша? Это странно Ну, так или иначе, Егрес с дигла стрелять умеет Тут спору нет Не всегда перестреливает, но покажите мне человека, который всегда перестреливает мку имея дигл в руках Да таких не бывает Иначе все скатилось бы к тому, что эмки никто не покупал бы Но сейчас Моджик спускается в апдаун и Егрес, естественно, ждет Ждет, когда его тиммейт придет к нему на выручку И пытается мансить и отвлекать на себя внимание Насколько, конечно, это возможно в данной ситуации Ну, один игрок атаки особо сильно на себя внимание не стянет, как ни крути Слишком это читаемо, потому что нет нигде информации по второму ой ой Моджик! Как простил, как простил сейчас кого? Я не успел даже заметить Фишбана а Фишбан вот Моджика не простил. Ну, конечно, грубейшая ошибка, и отдача этого раунда... Если она будет, важный момент, если она будет, то целиком и полностью, конечно, лежит на плечах Моджика. Но Егрес все равно поборется, у него есть Дигл, вот теперь есть автомат Калашникова а в предыдущем раунде у него тоже был Калаш, но он им не воспользовался Но в итоге Егрес, в общем-то, поправляет ошибку своего тиммейта И 14-й раунд достается команде Уяр и счет в матче суммарно уже становится 14-7 а во второй половине, на секундочку, счет 4-2 в пользу у Яр-Тим. Но, если вы помните, первая половина тоже начиналась достаточно хорошо для Тарета Фэмили. То есть они в атаке тоже вели. Но недолго. Недолго музыка играла, как, как говорится. Ну, агрессия от Фишбана в принципе оправдана. То есть это какая-никакая, но все-таки информация. Егрес слышит прекрасно своего соперника Открывается под него, но не успевает Пикнуть его Моджик Да постоянно хочу назвать его Мэджиком Черт возьми, что, что не так со мной Ну вот Моджик, короче говоря Остается один на один с Койрой и если можно делать ставки, я бы, наверное, поставил все-таки на... А, у Койра МП-9. Я хотел поставить на Койру, потому что, ну, позиционный перевес, он все-таки и в Африке, как говорится, позиционный перевес. Никуда ты не денешься от этого. Просто игроку обороны будет сейчас удобнее принимать, чем Моджику выходить. Но с МП-9 против Калаша вот тут уже прям все не настолько однозначно. Моджик постепенно, аки маленький ужин, добегает практически до точки на шифте, и получается мп 9 Вот вам как раз-таки тот самый э, пресловутый перевес позиционный, когда просто игрок обороны находится в гораздо более лучшей позиции, чем игрок атаки. И этот перевес можно сломить, но нужно найти... Не менее хорошую позицию, чем у КТшников в данной ситуации. А лучше позицию, ну, какую можно найти. Уйти на свой респаун, пройти через зелень на первую линию, пройти на вторую. И чудным образом оказаться в спине у Койры. Но только маленький нюанс Койра. Скорее всего, хоть раз спину тогда чекнет, потому что так долго не может отсутствовать игрок атаки. Но никак не может. Значит, он где-то обходит. Ну, и тогда уже в спину... Не получится нормально зайти. Снова Егрес, кстати, играет с диглом, а вот Моджик с автоматом Калашникова. Ну, вот Моджик, кстати, с пистолетом я заметил не очень любит бегать. Не в пример, конечно же, Егресу. Егресу вообще девайс не нужен. Он себя и с автоматом, о, простите, с пистолетом комфортно чувствует. Но по Чеков. Аккуратно почеков и сотки, аккуратно почеков сапдауна Никто никого не увидел Хотя может, конечно, уже потерял 14% здоровья Но это вероятнее всего, наверное, какая-то хае, может быть, прилетела ну, интересный такой достаточно, скажем, дымок прилетел, минус от Моджика, выход из апдауна, тайминговый и крутой. Крутой, потому что дым, типа, опять же, отвлекающий маневр, все дела, в общем, хитрят. Хитрят у Яртим, но а кто может запретить им хитро играть? Никто. Койра. Есть дым, кстати говоря, что тоже достаточно немаловажно, можно просто задымить сейчас коннектор, Можно задомнить коннектор, но только просто, типа, зачем, да? Садится на деф и получает в затылок. Ну, вот потому что, опять-таки, она ситуация максимально глупая. Два игрока заняли коннектор. Это, ну... Редко кто занимает вдвоем коннектор, да Ну или там зигзаг, кому как удобнее называйте, да Просто я знаю, что у этой позиции много названий Но мне привычнее сейчас называть коннектор Потому что все-таки в CS GO я считаю это коннектор А в CS 1.6 это все-таки зигзаг Хотя это и в CSGO тоже зигзаг Ну ладно, не это важно Важно то, что два игрока атаки, скорее всего, там не стояли бы И поэтому, именно поэтому Койра просто сел дефать бомбу Потому что он не думал, что оппонент будет там Егресс. Размен за погибшего товарища по команде. из угла стоит сразу соперник. Егресс. Чуечка Егресса не подводит, дамы и господа. Первая карта отправляется в копилочку у Яр-Тим, Ну, а мы отправляемся смотреть карту The Overpass.